Алло. Слава Украине. Слава Украине. Илюшин, смотри. Видишь, Илюшин. Ты ублюдок. Слава Украине. Илюши больше нет. Он, он заболел и умер. Все. Нет, Илюша. Он заблудился. Заблудился. Это была первая его ошибка. Вторая была. Он заблудился в Украине. А третья, последняя. Он сдох, сука. Алло! Че вас там нет уже отключили? Россияне. Че вы причмоковите губу, дама? Ты видишь, это ли? Нет. Так, от него осталось, блять, одна жопа оторванная. Нага, что мне показывать? Телефон, слава богу. Да, да спасли, чтобы вас набрать и сказать, что этого полупокера уже нету. Придурка ебаного. Да это у тебя вместо головы жопа, блядь. Не, сейчас вот у вашего парня, вот где-то плюс-минус, как вы говорите. Вместо головы у него жопа. А там, где жопа, там голова или что от нее осталось. Слава украинской артиллерии. Так, а его показать? Его собаки доедят, да и все. Твою маму собаки, дойдят, собаки Мы же даже их не хороним. Их хоронить, блядь, ну нет времени. Потому что так ебашим полным ходом. Лежат куски его. Вот там на а там голова, блядь. Телефон вывалило вместе с оторванным курковом, блядь. Да и все, так и остался.